для каждого знака зодиака также по году рождения уточнение и бонусом был прогноз по каждому году рождения прогноз на год чего ждать чего опасаться и как в общем-то это усилить или нейтрализовать потому что каждый получил не просто гороскоп прогноз событий а еще и как нейтрализовать негативные события и как усилить желаемые также был дан подробный вибрационный фэн -шуй. Ну, я это пока так называю, потому что там используются стороны света. Я в деталях рассказала, какие стороны света опасны, почему, как, это, как устранить неприятное это влияние, а также какие стороны света и для какой сферы вашей жизни использовать. И, конечно, секреты того, как это усилить. «Четыре часа теории» мы прошли все прогнозы но не успела я дать разобрать вибрационные активации что такое вибрационной активации это определенные действия которые будут активировать вибрации человека и земли для исполнения ваших желаний мои родные но если есть такая возможность почему же нам не воспользоваться правда это дополнение я обязательно дам в письменном виде оно будет в личном кабинете у тех кто приобрел встречу в еженедельных прогнозах вы же понимаете я не буду давать столь много секретов которые помогут каждому человеку жить еще более счастливой жизнью и вы знаете к нам уже стали обращаться люди которые по той или иной причине не смогли попасть навстречу не знали не слышали или может быть вообще обо мне еще не знали с просьбой Получить возможность приобрести запись встречи. Конечно, мои родные, мы идем вам навстречу, и хоть мы и не планировали давать запись, тем не менее, у вас есть возможность ее приобрести. А ссылка находится под этим видео на нашем канале в YouTube. Если вы смотрите нас в соцсетях, то вам необходимо нажать, справой, нажать в правом нижнем углу на значок YouTube и вы перейдете на наш канал. Чтобы мы были спокойны, что у вас все получилось, нажмите лайк, сделайте репосты, подпишитесь на наш канал. Таким образом мы узнаем, что вы точно добрались до нашего канала и смогли посмотреть этот прогноз и получить а, запись встречи на апрель, а весь прогноз детальный на апрель. И, кстати, уже 5 мая я приглашаю вас на живую онлайн-встречу «Прогноз на май», где вы не просто сможете услышать все секреты и задать свои вопросы, но еще есть один небольшой, но очень важный секрет – участие в прямом эфире. Мы формируем каждое свое намерение, и я вибрационно с участниками живой встречи работаю для того, чтобы это желание, это намерение начало исполняться, чтобы события в вашей жизни начали складываться таким образом, чтобы ваше желание начало исполняться. Это привилегия для тех, кто участвует вживую. Поэтому 5 мая в 14.00 мы вас ждем на следующем прогнозе на май. Также ссылку вы можете найти на нашем канале в YouTube. Или пишите запросы нам в соцсетях. Я везде, также Елена Дегурова. Пишите, находите нас, добавляйтесь в друзья. Мне всегда приятно а, добавление новых друзей. Ну что, а теперь прогноз для скорпионов на эту неделю. Вы знаете, вот начало недели а, пройдет для скорпионов удачно для решения деловых вопросов. Я рекомендую сосредоточиться на повышении уровня доходов и урегулировании некоторых щепетильных вопросов. Если у вас есть тайные дела, о которых вы не хотите никому рассказывать, то займитесь ими в понедельник и во вторник. В этом случае все пройдет благополучно, а со среды и до конца недели у вас будет прекрасное настроение. Вы будете расположены к общению с людьми, Круг знакомств в эти дни заметно у вас расширится, люди потянутся к вам, поскольку вы сами будете а, излучать обаяние и оптимизм. Это отличное время для коротких увеселительных поездок за город, а если вы учитесь или повышаете квалификацию, то учеба будет проходить легко и непринужденно. Ваши отношения с соседями и родственниками улучшатся, у вас, будут, э, вас будут приглашать в гости, а также вы узнаете много интересных новостей. А что касаемо отношений на эту неделю, то события недели помогут скорпионам заново очароваться постоянным партнером или внезапно встретить того, кто отвечает их высокой планке запросов. Возможно, вы откроете массу привлекательных черт в уже знакомом вам человеке и посмотрите на него с другой точки зрения, с другой стороны, откроете его душу для себя, не только внешние проявления. Правда, при этом существует опасность принять за истину проекции собственных ожиданий. Аккуратно. Чтобы этого не произошло, стоит сосредоточиться на вкусах и нуждах партнера, а не на себе. Хороша неделя для ухаживаний в традиционном стиле. Для важного свидания и сближения будет удачно в принципе суббота и воскресенье. А теперь что касается карьеры и финансов. У скорпионов текущие дела на этой неделе могут идти с торможением и некоторым препятствием. Возможно, вам придется э, переделывать ранее выполненную работу. Могут поступить э, рекламации на неудовлетворенное качество э, вашей работы. Также вам могут часто мешать посторонними контактами в рабочее время. Ограничьте ненужные контакты, иначе можете не успеть справиться с делами в срок. А в конце недели это хорошее время для проведения переговоров. Вот такова будет неделя для скорпионов, мои родные, и, конечно же, я напоминаю, что вы можете приобрести прогноз на месяц, где детально узнаете все секреты, как сделать свою жизнь еще более счастливой. Вы можете приобрести индивидуальный прогноз на неделю или на месяц, где я дам по каждому дню детальное описание, рекомендации и что необходимо делать для того, чтобы ваша жизнь стала еще лучше. С вами была Елена Дегурова. я всех нежно обнимаю в чате и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте репосты, чтобы не чувствовать не себя одиноко, просто говорящей головой. Общаться мы будем, можем с вами а, только таким образом в виде лайков, а, комментариев и репостов. Поэтому активнее действуйте, мне будет приятно, это будет ваш маленький энергообмен за то, что я делаю для вас. И, конечно же, обязательно обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока!